Привет, психологи! Добро пожаловать обратно на наш канал! Вы запланировали романтическое свидание на берегу Французской реки. Вы заказали две дюжины роз, обрезанных и покрытых липкой краской из фальшивого золота. Вы купили аромат по завышенной цене, который заставляет вас пахнуть орегано и цитрусовыми фруктами вместе взятыми. Хм, странное сочетание. Дело в том, что свидание вашей мечты назначено. Но что, если вы хотите показать своему партнеру? что вы заинтересованы в нем простым языком тела, или, осмелюсь сказать, романтическими жестами, помимо экстравагантного букета роз. Что же, вот шесть соблазнительных жестов, что большинство людей находят неотразимым. Номер один — держать его при себе. То, насколько вы близки со своим партнером, может повлиять на то, как быстро может вырасти ваша связь. Вы должны работать не только над тем, чтобы стать эмоционально близкими, но и физически близкими, особенно на расстоянии чуть менее метра друг от друга. Когда вы впервые встречаетесь с кем-то, это хорошее место, чтобы сохранить его, если вы хотите показать, что заинтересованы. Любое приближение означает, что вы переходите в зону, предназначенную для влюбленных. Часто только интимные партнеры, близкие друзья и семья чувствуют себя комфортно ближе, чем на метр. Номер два. Смотреть или не смотреть. Социальный психолог Майкл Аргайл был одним из первых в своей профессии, кто изучил, как мужчины и женщины смотрят друг на друга. Обычно, когда кого-то кто-то привлекает, он может оглянуться через плечо или посмотреть в их сторону. Как только другой заметит их, они отведут глаза в надежде, что не заметят пристального взгляда. Вы можете попытаться определить, нравитесь ли вы своей пассии в ответ, заметив краем глаза, решат ли они оглянуться или нет или, возможно, они тоже пытаются избежать взгляда на вас. Или им просто интересно, почему ты на них пялишься. Номер три. Наклони голову. Несколько исследований показали, что когда один человек наклоняет голову на бок, когда говорит другой, его интересует либо то, что он хочет сказать, либо просто сам человек. Если вы произвели на кого-то впечатление, он может просто наклонить голову, демонстрируя открытость по отношению к вам. Или если вы хотите выглядеть более привлекательно, вы можете просто наклонить голову. В одном исследовании женские лица были оценены как более женственные и привлекательные, если смотреть под углом вниз. Мужские лица считались более мужественными, когда они наклоняли голову вверх. Когда дело доходило до мужчин, не было никакой константы, поскольку мужские лица достигали максимума по шкале привлекательности, когда были слегка наклонены вниз. Так что давай, наклони голову немного в сторону, подари своей пассии по эти большие щенячьи глаза. Это может просто сделать их более привлекательными для вас. Номер 4. Проявите привязанность прикосновением ладони. По словам Джо Навара, магистра, 25-летнего ветерана ФБР, полное прикосновение ладони – лучший способ проявить привязанность. Наварро служил в Национальной безопасности отдела программы поведенческого анализа и в своей книге «Громче слов». Он замечает, что то, как именно мы прикасаемся к другим, определяется нашими чувствами к ним. Он отмечает, что полное прикосновение ладонью считается теплым и нежным, в то время как прикосновение кончиками пальцев выдает меньшую привязанность. Так что, если вы собираетесь держать их за руку, держите руку ладонями вместе, пальцы переплетены. Если они не возьмутся за руки по-другому, переплетите пальцы на непереплетенных пальцах. Номер пять. Обнажи свои запястья. Шокирующие. Я знаю. Некоторые люди думают, что ваше запястье – это признак того, что вам кто-то нравится, и вы открываетесь ему. Наши шеи и запястья – одни из самых уязвимых частей нашего тела. Так что, если ваш партнер положит руки на стол, выставив запястье, о, щелчок. Возможно, они просто открываются вам. Некоторые даже думают, что вы по сути доступны, когда держите правое запястье в левой руке. Но когда вы держите левое запястье в правой руке, вы можете быть враждебны. С осторожностью обнажайте шею и запястье. Кто знает, может быть хищный анол выскочит из тени и схватит тебя. Номер 6. Напоминай жесты своего кавалера. Если вы хотите, чтобы вы понравились своему партнеру, важно оставаться верным себе. Но подражание жестам вашего партнера может просто показать ему, что вы заинтересованы в нем. Когда мы бессознательно повторяем движение или жесты другого человека, это называется эффектом хамелеона. Может быть, вы слышали об этом. Это было изучено в нескольких исследованиях, и в основном людям нравятся люди, похожие на них самих. И когда нам кто-то нравится, мы можем просто начать бессознательно перенимать некоторые из его жестов. Поэтому, если вы не можете сказать, заинтересованы ли ваши партнеры, посмотрите, перенимают ли они некоторые из ваших жестов и подражаете ли вы их жестом. Они могут быть не в состоянии сопротивляться самим себе. Итак, какие жесты вы опробуете? Вы когда-нибудь находили эти жесты неотразимыми? Или, может быть, вы не осознавали этого с самого начала? Поделитесь с нами в комментариях ниже.